Погнали, я бы навыр ⁇ л секундмит. Давайте секундмиты на лонке, дам mm -hmm. дым на шорт. Давай все, родное дело ем. Бля, я бы стол, хочу в крестике, нолики поиграть. Я хочу в крестике, нолики поиграть. Есть такая игра, вообще, на телефоне. Хочу. Я шорт слышать буду с Я бы в морскую бой катал. О. Хочу маски башка уже не сломал. я блять, играю на телефоне в крестики нолики, прикинь. Лучше в динозаврик поиграл. я хочу крестики ноки. Который бегает там, когда страница выглядит. Хуй, хуй на меня выиграет. Я на самом сложном играю. И раз и Танкхамайн, Танк онлайн когда ждешь капку, играешь крестики нолики, кстати. Типа пока ожидание идет. Ты это где? Там онлайн, на мобилье. Нихуя себе. Третья ничья уже. Лох. Блять, тут уже Кур. игра начинается. Какую-то какую машину не можешь выиграть. Так это он лох ебан. Какого-то лоха не может выиграть. Нормально мы с пошли. Mm. Пиздели, блять все, все разминки нахуй да, еще идет шорт ревью. а мы ч ⁇ не на секунд разве идем не, не идем идем лонг пошла дверь дверь дверь дверь дверь дверь дверь дверь дверь дверь дверь дверь дверь дверь дверь дверь дверь я не знаю, как он там. тут два фрага дал. Вот. Один банан. Уйди, уйди. Нормально. Банан. Пососи банан. Пососи Флаг банан. Б... там, блядь, расквакался? По своим-то не гожи, да? Ох, ёпки, блядь. Арк. Я по своим-то попасть не могу, ты о чем? О, вот тут змея, косопёр. Какой-то дрейду. Не знаю, что ты пристигнули-ка выиграть его а, все время ничья да ничья, ничья да ничья что новое, блять, лучше. могу дать страшку на банан занятия мне не даваешь их, блять, ладно, играем, блять а бомба, дроп не желтый что говорить залюбился. на ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, Они сейчас ну все первое. Идем, идем, идем. Да, да. Идем быстрее. Я это видел. Ты что? Пойдем мог встречать. Везде беблу. Толпаем, что бед. Ходи по, если можешь. А зачем. Давай на.. на что ли он на бомбингаре а! мид! на ребрах Не по зашло плант я спалю, ты что поставил? ты его в поставил я спалил сапсов? нет хрёво хотя может и спалишь пески и понял красава, О, хорош плохие баны, бля ну хоть и бэбру я ваш... к держи Ах, <звук> Тут на а, а, еще есть. еще еще пикается он все идем идем идем идем идем калаш лежит на полу на полу я захожу попал по одному пусть допустим Ну и ты, разумеется, ничего не видел. Нет, я тут в кресике нолькейбашу. Совсем дебил, что ли? почему? Вон конвейер лежит. Не было. Не знаю. Заебалите, ничьи уже, нахуй. Вот тут металл. Обна Николаса, если надо. Ну, тут даже спиннеры есть. Какой-то. Рулетка. сейчас выпадет. От 1 до 10. Четверка. чем мне до блядь, дало хуй день. <gunfire> <gunfire> <gunfire> никого гусите да? он да, молик за это кт, один кт будет, один сайт сашку дал, как? калаш, наверное, на еще на ребрах класс с калашком. я авик был он катай-катай, катай бежит. Где углер? Двойка. Прилег. Ой, на, на, как раз пикать. Банан или мид? Мид. Банан. Мид нет, банан. Нет, мид, мид, мид, мид, мид, мид, мид, пикай. Я сделал выбор. Да нет, есть да, не беспину с полной. А тут папука, он смоки накрас. Бойлер авик Бойлер дошел тип И мавик Я доставляю А у нас там шансик вырисовывается, надо? Нет, Бля, ну там мавик под был я покакал, накукил. А идите на б, идите на б. Два на было. Сейчас. Экстремо вы пошли. Да, это слитый раунд Согласен Не факт. Где? где? КТ, где? КТ, где? КТ. КТ? Да, да, КТ. Оба Ой, там ставки. Не, не возьмет. Я мог отбывать, еще надо. Оказывается, еще второго надо было убивать, чтобы выиграть. Я дал дроп. Дайте, дайте желтому. Заузу не поставишь. Блять, ладно. Надо душить их. Экономика. А зачем? Хорош, что нужно, блин. Ну что, ну все, ладно, наигрался. Да, Интеллектуальные игры играю, что москара или... да. разминать. За 8. А серьезко. там развелось? Я не знаю. не знаю. Я не знаю. Я Я не знаю. Я не знаю. Я не на хай Вейба. Ты Не что ли? Дядь, ну пта! Ч? Ты ты там настреливал? Да шестерых играешь! Это трактор. Угу. Да на тракторе? Угу. Где этот паразит? Арик на ребрах надо кому-то. АВИК на ребрах лежит, стена надо кому-то А, забейте же что не расслышал? Налорожай Я говорил, что АВИК лежал на ребрах а Сейчас я твой где-где-где? Скажи, пожалуйста Сколько у человека, ребят? Ничего ты не сказал Ой, ван-вэй, походу ван вон вроде кто нас ждал тимин чисто бурку влажную сделали там? где за тройку молит? так, а я белый. хороший Ничего не За колонна вообще передел под. не будет, бана не будет, не будет, понял. она не будет? Да. Окей, все. Точно. Точно не будет. Ты уверен? Сука, блять, нахуй. Ну ты меня заебал. Ты гандон. И как он втором должен быть. Он в раунде бандеры прятался. Иди нахуй отсюда, блядь. Тум рын нахуй вдвоем. Болер, болер, болер. Сухо болеть. Все коньет. Или что стояла? Да тебя не нахуй. Вот там был. Еще, сука не устал, сори. Читай, что ты умер. Раз сто. Дэдлайн свайт. Так, господа товарищи. Короче, единицы. Светим банан. Давай. Давай, давай, давай. Да, после Он то За приколы? она. Да. А, О. Нафиг. Я бегу, а, Я фу. Все идем, идем, идм, идм, вдм, вдвое убили. BT. Бля, КТ один. Стойте. Сейчас семь типа. сейчас вот. Там, грабы, да. Там двое, там двое. Двое подбрал уже. Прикрой? Я сиди, я сиди, О, да, уже иду. Ну как у тебя? Прикроет, а? Грабы, Грабы, один. Пожий, пожий. Двое, два, два грабы. Раз грабы. Ластроенные. Хорош! Пугаешь. Ну как я, они меня не убили, я не знаю. Я счастливую переделку потерял. Я с 6 раундов подряд любил. Нихера. Ладно, ну, ладно, не 6-3. Забрался уже. Как тебе после этого верить? чё за переделка-то была? МП9, апельсиновая корка. Так, все, Поношенное, качество. Ну все, покупать блин она не играет ой ой ой ой ой еще ой банан. ой Именно ой ой Два ставят. Настя. Я один сдал, да? Смертью храбрых. Угу. Uh -huh. Так плохо. Сейчас, значит, давай в крестике ну За заточимся. Засал? Да. Ух. Вай! Блин, ну и кто тут лох? Ну, кто тут знаю, лох, я спрашиваю. Не знаю. Да уйдишь ты? А, это кроссфайр. там еще и слева один, прям по 90 был. Найс, хорош. Ч ⁇ прям там? Яма ласт! Найс! Все должно быть! Пацан, вообще гонит уже, походу. Ну, почти ласт. Last. Mm -hmm. last mid. А теперь, а теперь. Ой, хорош, жестко, жестко. Я A-stip типа, не дал. Хорош. Достойное уважение. Всегда так делай. Че, там тебя качаешь что ли? Под вот эту что ли? Шара. Mm -hmm. uh -huh. Че ты хочешь заточиться? Тять, ты уже проиграл. Флешку банан даю. Почему? Ты уже предварительно проливал. Алфлеш. А буванер один, один бор. Так, стопэ, стоп, пы, стоп, стоппэ. Стоп. Опа. Бл, мразь. Ну сойдемся ничей, пока. Пока. У тебя брюки порваны сзади. Там у еще. У тебя коленки сзади грязные. Ответить, ничего. Я уже ответил. Вопрос ушел. Кто да? да я жду. Вводим, Ой, еду, банан, банан, банан, банан. Так. Сейчас минус Ладно, я в стеке ухожу уже. Я. Да вы, дерьмо, не мне воду боюсь. Он может он может авик сейвить. Настя, Или нет. Че, третий решающий? Нет. Че, засыл? Нет. Проходил. нереально выиграть. А как люди выигрывают, выигрывают чемпионаты устраивают? Не знаю. Сколько такие чемпионаты длится, может, сто лет? Боже, ну, вот, невероятность. Трое, и двое еще на бада, двое на баде еще. Давай, давай, давай, все. На один. На Майс nice. с цемент не щекнули. Я вижу прикол выходи выходи, выходи. Выходи, выходи, выходи, выходи. Я КТ. Кто я? Выходи. Куда? Выходи, что да. У меня дым ничего не вижу. Руины, наверное. На Б выходи. Зачем ты КТ прошиваешь наш там? А, вот почему. Потому что ХТ вообще я, что, я не понимаю. Банан. Бануна. Я закрыл кот. А хочу наши этот, того самого? Очевидно же, что банан был. Да теория вероятности Вен дефолт Сори oh, А это Что уже стрим снайпер Ч за позиция? У кого? У, -у, У кто там последний был? У зеленого одно ну, а не позиция Почему нельзя было в эту варку встать Спокойно. Почему никто не тот цемент, ничего? Много вопросов, много вопросов. Безответных. Причем минус ну с цементом я охренел Реально руку Я пальше. да банан, двой да, банан, аккуратно. Где еще трое? Погу не вижу? Ч ⁇ за молика Хелл Бал, флэш! Балкон. Меня уже повесили. Ну я тут фриканул, как думал. Бы, ну. Я думал, мы на Б фейку. Фейк фейком победи. Ой! Перемудри. так. Понял. Все закрыто. Левая лавочка. Лавочка. Блять, почему не убивает за вас, блять? Лавочка. Лавки. Делалось? Лавочки, лавочки, лавочки Да синтап по нему? Нет, нет. Баба. Оружки, Можете на паузу поставить? У меня тут игра жизни. Крестики заходите. Нет змейку. Хуярю нахуй. Пасмидэ. Больно один. Кто же за цементом опять? там сидит, сидит. честно, я бы а, пошел. Да пойдем тут соварку а мы на не хотим э, давайте под Б, подождите, я сейчас спину прийду да... ё-моё ждите, ждите, сейчас я убью долго что а на Ата никого нету да, да тут наши. О, Эх, ну да, тут наши. Блять, сука, руины, пол хп. Банан. Синие руины. Пол хп у него. А в курсе. Так да? лучше дать на этого убийца в руинах. Да не, банан смотрит. Сакать тебя чакай синий. Ой, бой! Что я ноги отсидел? Най, слаз, Хорош. Ну, не знаю, не знаю. Я одним своим присутствием просто всех урыв. одна 2 твоего взгляда хватает, да, чтобы выиграть. На. Че ты убьешь? Потом... Сейчас организуем. Я две купил. Заверните мне две, пожалуйста, более Болер красный. О. О, контент. Что ты творишь? Это был ванта Старый. Я вантапнул, прикинь. Мне кажется, они уже под тельтом Под как я жду трехкратка. Ну. Да, да, я вообще да, чисто. Пойдем на. Бай, бай, бай. Чего за флешка? Вот mm -hmm. ну, посмотри, говоришь, пойдем на аплент. Не, не пойдем, не пойдем, не пойдем. Я взял апартмент. Давай, пленки. Это пошло бы. Ты ч мразу, ты поганая говной воняешь вообще в курсе? А да где второй? Лорк. Ты две пули, я две пули, вс. Минус три. Еху! Минус три. О, бомбил. Вообще вот такая как была вот прошлое, полза какая вот эта вот. Просто вообще вот перейдешь. А чем. тренде Что у меня лос, кстати, 10%, это нормально? У меня тоже. У меня 17%. Ну, может, такой? Не знаю, может быть, сервер. Ну, ты идет. Вот. Настя. ой я отошел, сейчас вернусь. Ага. Питаки. А, нас. Ну я что-то вообще не могу. Как-то голову попал, блядь. Расстрел, наверное. Флешку. Флышку тебе дать? Так на 64 патрона. Дерево, дерево, дерево. Есть один, по-моему. А, а, а, а, а, Че вообще по карте бегаем вообще и все. Ну. а собираем. Отдайте пожалуйста. <сказов> Какой-нибудь мне не важно. Дигу пойдет. Спасибо. А, его не устраивает, да, даже... Спасибо. Да, да, я отдал. видите бананы, на мафоложка. Что по кайфу, то и делаю, да? Да. Садрайк у тебя. Я. Еще, еще, еще. Он красный. Но, а ты, но, а Понял, принял. Ну, блин, была бы М все бы там лежали. вот была бы. Парта. Тоже можно идти, Еще я Блять, меня не догнал. С бомбой на банане двое. что за ставки а б блять то ты рос так не играю минус 47 минус 74 блядь. нечестно хватит пидамба да по приколу Какой прикол, 12 раунда собери. Mm. Так, <связывается> чисто поров. <связывается> Чую, пахнет. Все, там тебе двое. Куда побежал? Я испугался. Чую? Я в туалет. Секунд... Я в секунду. Я в туалете вернись Я в ту они. А Трабует раньше. Для тогда тоже. Ну тачка Лаш перестрелял. Почти. Там Калаш в Это дело я заберу. балер чисто. Мачокня. Яма, яма, ямочка. почти. Давай грачи Хватит боится без конца. Я 2 кабана, 2 балкона. и дам а Сколько так так уже отдали? Не знаю. Все потому что баинхи начинаем фаниться. Ну да, надо уже Похоронить да, ее надо по-хорошему. Есть я... Да. Да, да наулах, <связь> Есть у меня самый подозрение что это был план. двое фонт еще. Банан 2, банан, банан на б побежал. Один уже прошел. Да? Mm -hmm. Прошей пленки еще. Я же понял. Ситуация это два в два Прелевы. Свернулись. Более того, ситуация может взяться. И тем не менее. Прижал грабы. Тем не менее, не возьмется. Так, все, да, да, нам Ничего Ну, он и успел, прикинь. Ну, Нормально. Может сказать, может, не успел. Еще поиграли бы. Против какого Ну, черт возьми. Против пяти батов покатали. Прикол. Да не вывезли вот еще. Ну, да, противник, серьезный. Ну нормально, нормально. Нормально, нормально. Я доигрался до сегодня, мне кажется. Чушь, что? Реально, что ли? Да. Воняешь какашками.